Друзья, мы продолжаем вас с новинками лета 2020 года, куда же выбрать для себя интересное направление. И поговорили мы уже о Греции, о острове Корфу, который продолжает радовать путешественников. Вот, Также мы поговорили о новом совсем направлении, как остров Закинф. Ну а сейчас мы перейдем переметнулись абсолютно в другое направление именно в испании остров гранд-канария вас ждут канарские острова вот сегодня в экспертных беседах с Турбанжур все вам подробненько расскажем что как вас ждет какие цены что там интересного ну все все все все все меня зовут лена цыганок я руководитель агентства Турбанжур. и со мной всегда наша команда наших супер экспертов екатерина камыса еще раз привет да катенька наш менеджер одного из офисов в городе киев вот и конечно же подготовила потому что а, ранее бронирование у нас в активной фазе то есть да следующий этап у нас вот и все больше и больше спрашивают какие-то новые направления уже и бронируют не только спрашивают вот поэтому решили сегодня и вас с ними познакомить да мы переходим, так скажем, даже не так. Островные направления становятся все больше Поп и больше. Да, популярные, <laughs> да. Популярные, да. популярные. И а, там мы рассматривали Грецию, а, ионическую группу островов. Здесь мы уже рассматриваем Канарские острова. И остров Гранд-Канария это один из самых крупных, скажем так, островов кан Канарских островов. Mm -hmm. вот. Самое популярный, конечно же, это будет Тенерифа. А, вот. Кстати, а, да, да, тоже летают. Да, летают и активно кстати, есть и просто, как бы, скажем так, пляжный отдых, экскурсионный отдых. У нас э, туристы брали экскурсионный именно тур и остались просто в восторге от этого. Но ну, об этом тоже мы расскажем. Да, да. да, сейчас хотелось бы рассказать про Гран-Канарию, э, скажем так, новинка, да, которая заявляется, которая э, будет на прямых перелетах, и первый самолет летит 27 апреля, и продолжительность тура 10, либо 10, либо 20 ночей, ну, то есть кратная 10. Ну, кстати, вот стоит отметить, что уже как-то запускали тоже прямой перелет, вот, то есть потом была небольшая пауза, и, в принципе, долететь можно было на регулярных перелетах, то есть с пересадками, да, но хочется отметить, что именно в этом сезоне, да, у нас будет прямой перелет, и что не может, конечно же, нас не радовать, это удобно, это есть целый турпакет сразу, да, то есть это всегда, вы знаете, что на чартерах более выгодная цена получается, это удобно, что он прямой, нет этих дополнительных пересадок, ну, и, в общем-то, все прелести, да, Канарских островов э, доступны. Да, ну в любом случае можно было, да, добраться там из Тенерифа, потому что он самый ближайший mm -hmm. идет. Так же самое, когда отдыхаешь на Гран-Канарии, также можно и на Тенерифе. Там есть и внутренние перелеты, они достаточно недорогие паромы. Плюс на Форт-Авентура тоже достаточно популярно, куда пока еще не летят, но а, рекомендуют а, хотя бы посетить, колорит этот увидеть. Остров mm -hmm. сам по себе он небольшой, а, представляет собой такую форму анатомического сердца mm -hmm. и омывается атлантическими водами. С одной стороны, получается, идет а, по поводу пляжа, что хотела сказать, что м, одна часть это идут такие дюны, белый, белый белый такой золотистый песок, а с другой стороны такая противоположность противоположность черный вулканический песок, mm -hmm. что тоже так вот сразу на контрасте в принципе, интересно. Сам остров, он, скажем так, круглогодичный, Среднегодовая температура 24-25 градусов, температура воды, вот по информации людей, которые непосредственно живут не первый год в Гран-Канарии, меньше 18-17 градусов не опускается. Ну и там не Есть... будет такой очень сильно прогретовой, да, воды, ну как бы вот, когда мы там привыкли, не знаю, там, Турция в августе, то здесь такой воды не ну, это, бывает. В принципе. Это надо понимать это океанов, океан. да. Сам по себе он не будет, даже если будет на улице 35-30, ну, очень жарко, то это не будет такое парное молоко, угу. прямо и а, вода. А, что хотела сказать по поводу отелей. Отели представлены непосредственно тоже и апартаменты, виллы, и трех, и четырех, и пятизвездочные отели. А, по поводу пляжей, пляжи все муниципальные, и они бесплатные. Идут mm -hmm. ну, а, зонтики пляжи, шезлонги зо... уже. зонтики шезлонги идут за доплату но кстати по некоторым отзывам даже видела что <coughs> на некоторых пляжах даже зонтики шезлонги не бесплатно были mm -hmm. Ну, главное чтобы они свободны были вот так вот по поводу до питания скажем так, да? Да, питание. питание может быть ну, есть апартаменты как без питания завтраки либо полупансион либо полный пансион на все включено необходимо смотреть не все отели работают по такой концепции ну и тут надо понимать тоже насколько ну, это насколько необходимо, необходимо туристам, да, все включено потому что будучи да на острове где есть возможность посетить еще еще остров доп дополнительно то все таки хочется побольше наверное схватить вот это вот информации и колорита ну и, и по путешествовать и самому этому да по Гранд Канари да, куда ты да, приехал да. конечно сам остров по себе колоритный он так вот как я говорила такой вот как на две части с одной стороны вроде бы дюна с другой стороны уже город но это невысокие такие раз разные разноцветные домики, достаточно колоритно. Также остров популярен тем, что он идет как... У него один из самых крупных портов, где идет транспортное соединение. И есть даже музей Колумба, uh -huh. Колумба прошу прощения, uh -huh. потому что в свое время он, получается, с этого порта выходил в свое плавание, uh -huh. что тоже интересно по поводу экскурсии можно взять и обзорную экскурсию и морскую прогулку и сафари и в дюны ну вот ну то есть разнообразие и остров знаете остров как скажем так наверное как некоторые вот я слышу говорят сам удобный остров вы хотите пляж вот вам пляж вы хотите горы вот вам горы вы хотите чтобы это было более зелено непосредственно есть заповедники где вот флора славно просто вот они ну, какую Утопают, утопают зелень. Зелень. Да, и отдых рекомендуют, в принципе, будет комфортно как с детками отдыхать, как просто с семейным паром, молодежи. В принципе, каждая категория туристов, она найдет для себя чем заняться непосредственно. Плюс, арендовав автомобиль, также, и, кстати, по поводу аренды автомобиля, относительно недорого аренда, Что тоже можно, скажем так, более свободно передвигаясь, тоже познакомиться со всеми уголками. Есть какие-то природные бассейны, которые, скажем так, омываются, вы, вымлечься ну, океаном. океаном. Да, они тоже достаточно популярные. Вот. И за счет того, что скажем так, остров, ну, по крайней мере, для украинского рынка, вот он только открывается, вот, но туристов, посещение, ну, посещение туристов с каждым годом увеличивается и увеличивается, соответственно, популярность набирает и э, надеюсь, что ну, для украинского рынка также этот остров полюбится, вот, и у нас самолеты будут заполняться и все, все будут в восторге. Ну, на самом деле, действительно, они просто так возобновили чартерную программу, да, потому что, я думаю, что и спрашивали о Острове, да, и хочется знакомить, и это нас безумно радует, как работников, да, туризма о том, что открывается, но не то, что открывается, они становятся более доступными, да, для наших путешественников да. новые направления. Вот, и давай, ну, конечно же, тот вопрос, который всегда тоже интересует, ну вот, чтобы понять вообще, какой бюджет ждет вас, если вы выберете это направление на э, следующее, скажем, да, свое путешествие. А, да, если говорить по ценам, ну ориентировочно, да, чего стартует, вот на 18 мая на двоих взрослых 1418 евро, это на питание завтрак, отель 3 звезды. Угу. А, это на, ну, обращ, обратите внимание, что это на 10 ночей, а не на неделю, на двоих взрослых, полный туристический пакет, авиаперелет с Киева, проживание, питание, завтраки, трансфер аэропорта, отель аэропорт и страховка. Угу. И сейчас как раз вот по раннему бронированию, в принципе, достаточно, скажем так, приемлемые цены для Канарских островов. Ну, действительно, да, потому что это у нас и больше ночей, да, и лететь да. все-таки туда, как бы, да, ну, не так уже прям не совсем близко, да, вот, соответственно, стоимость перелета будет где-то выше, вот. Ну, и на самом деле, это и хорошо, что предлагается, ну, мое мнение, что на 10 ночей, потому что, да, с одной стороны, не все могут себе позволить, хочется на недельку, но когда ты уже летишь и так вот в такое более, дальние направления есть возможность чем себя э, занять вот эти все 10 дней то да, почему плюс посетить бы мне, еще да. дополнительные да. острова и экскурсии то лучше конечно взять побольше побольше дней вот так что э, конечно же есть и другие даты вылета катя вам все просчитает разные варианты как проживание да так питание насколько человек э, каким составом вы хотите отправиться в путешествие, ну и, конечно же, на ваши даты, когда вы запланировали себе свой отпуск. Но вдруг остались еще вопросы по этому направлению, обязательно пишите или сразу звоните. Мы всегда на связи в экспертных беседах с турбанжурную. Ну и, конечно же, в наших офисах Турбанжур ждем вас. И до новых встреч. Пока! Пока!